Наконец-то, смотри, сынок, наконец-то, мы нашли его, после стольких лет, сегодня все закончится, сынок, сегодня все закончится, он где-то здесь, сынок. Рыба где-то здесь. Нюхни. Чувствуешь этот запах? Запах б***ской акулы-шарки. Ничего, а у меня есть кое-что для него. Ведь никто в этом лесу не собирается украсть мою водку. Заткнись! Папа, почему ты так не любишь шарки? Заткнись, может тебя услышать? Эта блин, и акула берет кредит и все пробивает. Именно из-за этой сволочи мама ушла от нас. Но ничего, сегодня я его поймаю и мама вернется к нам. Ты ведь тоже скучаешь по мамочке? Да, папа. Ничего, сынок. Сегодня мы его поймаем, сынок. Жоня не на деревьях, сынок, сынок, ты маленький гаденок, я так и знал, что ты не сдержишься. Ты опять разочаровал меня, сынок. Ты опять разочаровал меня. А когда мы его поймаем, сынок? Все узнают, что я был прав. Ты что-то слышал? О, е... О Пошел нахуй! Похоже, сегодня не наш день, сынок. Что-то опять пошло не так. Бэм-бэм. бэм Бэ да не да да да да да да да да да да да да да да да да да да Вот мы и закончили рыба. Ты был достойным противником Шарки, но победитель может быть только один. Эйк ты фак ап, муженек. Нам надо уху приготовить. пришли начали Суп. там музыка играет <свят> окей отправиться в неудачно вперед еще разок ну папа почему ты так не любишь шарки потому ладно еще раз еще раз начали а ч а где это пип, -пип? Рыба. Сынок. Сынок. Ну, ебать. Ну, не на деревьях. Сильвия ну и что? Я импровизирую. А где звук? А ч так долго? Не, я, мы, мы думали, мы, мы Я просто не поняла, мы сняли мою проходку или нет? А все равно, не, мы это еще одним дублем снимаем. <как> нет. Сука, еще раз. <как> да, я знаю, я же накосячила. Wake up, the fuck up, муженёк. Не... Смог? Wake the Wake the fuck up, муженек. Пошли уху готовить. Wake the fuck up, муженёк. Wake the fuck up, муженёк. Пошли уху готовить. Wake the fuck up, муженёк.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 Wake up, the <связь> а, ай, <блин>. <связь> <связь> так, Давай, вставай! Ну. <связь> Переключаюсь на деревья. Я так и знал, что ты не сдержишься!